И получается, что сейчас надо чуть увеличить нам производство, чтобы успевать за, ну, как бы, за рекламой и за трафиком, потому что жена говорит, вот сейчас я почувствовал, что такое, что делает профессионал, вот вы да, начали, и сразу у нас и пошли подписчики и люди, и начали, ну как бы мы в таком темпе всю неделю работаем в жестком как бы вообще, в то же время и стрессово, но это радует, поэтому Сейчас все стараемся делать быстро, по всем фронтам, вот, и вернемся к бюджету, отвлекся, по бюджету, честно говоря, даже сложно сказать, я думаю, сейчас, если мы увеличим, то мы, конечно, не справимся, то есть, надеюсь, что к концу января мы это все наладим и найдем или пополнится ассортимент еще быстренько в магазине, можно будет опять увеличить, ну, и опять же-таки посмотреть по людям, как будут у нас люди.